Всем привет, дорогие друзья! И хорошо вам настроение. С вами Рейм и продолжаем играть растения против зомби-героев. Так, поехали проходить дальше ежедневные задания Выиграйте игру мозговитым зомби-героем и повысьте силу трем зомби. Окей. Так, мозговитым зомби-героем, ну. Это можно нам сыграть Слушай, давай-ка я для начала. За бисенка хотел поиграть Там, потому что повысить силу Ну что, мозговитым, я думаю, что Супермозг подойдет для этого Как нельзя хорошо Поехали Попробуем сейчас распинать наших противников Кто-то написал Рэй, попробуй поиграть колодами стандартными Которые дается в игре Ребят, я бы сыграл бы, если бы они у меня были бы собраты А у меня, по-моему, еще ни одной колодой не собралась, так что приходится делать солянками Ну что, никто не хочет, да, против супермозга выходить, как я погляжу М -м Ладно Ладно, давай попробуем тогда заменить на... Вот этого, на профессора Я, правда, за него плохо, очень плохо, ребят, играю Но мы сейчас посмотрим, что-то вообще не идет. У меня VPN-то включен, нет? А то если ты VPN не включишь, ты не найдешь себе никакого соперника. Включен. Значит, надо было подождать подольше. Вот этого мне только не хватало. Бонг Чой против меня. Да. Это клубничка. Понял Это не кухры-мухры Это клубничка сейчас будет тут выступать О, бонг Да он такой Давай-ка мы, наверное, сделаем с тобой добор М -м -м, В любом случае надо ставить вот этого Ханыгу Угу. Опа. Опа. Что он там утворяет? Тай, дарит это. Давай сделай туда вот так вот. Заморозка. Это что, блин? Специально против меня... Получается, выдали, да? По другому не скажешь давай так поставим бонус на так еще да ко всему прочему так он вытягивает две карты Так, хорошо У нас 12 хп, у него 15 Что прикажете мне сделать? Ну а если я, например, вот так вот Заварганю Смотри, смотри, что творит Ты гляди, что вытворяет здесь Так, это мне невыгодно, да, получается. Поехали. Так, ну что, сейчас начнет вытягивать карты. А мне нужно как-то его наказать. Вопрос как? Давай попробуем вот так вот сделать. М? Гарлик поставил. Да, иди ты в пень. Так, ну что, защита сработать должна, по идее. По идее. Блин, мне карты уже некуда ложить. Нафига я это делаю? Ну и что теперь? М? Да как ты достал мне своими огурцами? Кто тут появится у меня? Так, дальше что у нас? Так, подожди, это что у нас призывание карты танцующего зомби? Так, наносит две единицы урона. Давай вот так поставим Ну, допустим Так, банан Что, что, что, что Так, ну мы здесь можем, в принципе, этого хламона уничтожить Если попытаться Только нужно ли мне это делать? У него два удара будет по земле, да? Насколько я могу понимать. Будет ли он использовать эти два? У него еще бессмертные сбои есть. Так, и сделаем вот так. Ага. -ху -ху -ху. Так, нам нужно прикрыть задницу, ведь так... Нам просто нужно прикрыть задницу. Погнали. Ну что, ему крышка, по идее, должна быть. Я думаю, что вряд ли он нас пробьет. До свидания. Все получилось, как ты видишь. Банк, что я засранец? Хотел меня пробить, а? Ну, порошивец. Я уже думал, что все, нам кранты. Но нет, выкрутились в самый последний момент на ландшафтике. Так, ну что, мозговитым героем мы Ага, выполнили. Теперь повысить силу трем зомби. Слушай, повысить силу. Вот я хотел как раз сыграть за бесенка. Почему? У меня на бесенке есть такие ребята, которые прячутся в надгробиях и замораживают противников. И они при этом сразу повышают себе силу. Вот это было, кстати, очень даже неплохо за счет них здесь вот выиграть. Единственное, что нам надо все это реализовать. Поэтому будем пробовать. Ну, я смотрю, что-то против Бесенка не особо идут противнички у нас. Видишь, сколько мы с тобой в ожидании находимся. Ладно, потерпим маленько, нам спешить, грубо говоря, некуда. И надо будет, кстати, меня просили там добавить в друзья... И попросили такую штуку, чтобы мы сыграли целую серию. Я снял по именно битвам с подписчиками. Надо, ребята, как-то это зарулить. Только вот как? Вопрос. Если я буду именно в определенное время снимать, то вы будете прекрасно видеть мои карты. А, ну если это, это мы на, не на стриме Просто на видосе Ну что, ты видишь, вот не... О, все, ребят, я уже хотел психануть Нашли, но здесь меня не радует Потому что тут цитрон В общем, как-то надо будет замутить вот эту вот битву С подписчиками Давай-ка я попробую убрать этого Но я знаю, что у цитрона Могилоедов Хоть отбавляй Понимаешь, о чем я? Хоть отбавляй Он этим любит заниматься, поэтому Сейчас будем смотреть Ты смотри, что творит, а Ты смотри, что он делает Унитазник несчастный говоришь у тебя и здесь найдется ландшафт не нашелся так <свас> <свас> так сделаю Почему я не удивлен? А? И кто у нас там? О, неплохо, кстати. Пф. Поехали, ладно. Смотреть Значит, вот так он хочет, да, разыграть На своих бобовых несчастных <звы> Да не, не поможет тебе вот Твои эти галактические сады Окей ну что, дальше поехали. Замечательно. Мороженчик. Как ты мне дорог, а? Чепушила ты несчастная. Как ты мне дорог. Жалко, погибнет мой бесенок. Ну, что ты там? Стручкообразный. Стенариях он ставит сюда. У меня, ребят, только одна проблема. Это с картами. Рикошет зомби Ну что я могу предложить, ребят? Наверное, вот так вот бочку здесь влепить Пока все Так, поехали заморозочку здесь применяет так ну что у нас работает должна по идее защита Есть ли смысл мне ставить? Думаю, что нет? Так, ну что, теперь поехали сделаем так? Сделаем так сделаем так? И вот так. Хорошо сделал заморозку. Так у нас есть с тобой э, отравление. Все нет, не все. Так, поехали Замораживать будем, наверное Вот этого Поехали Так, сейчас он будет вытягивать карты, и мы будем ему наваливать. Допустим. Заменочку нашел <свист> Ну все, ландшафты ты забил все Что ты тут еще сделаешь? Я не знаю За орех, если кого-то поставишь только Даже вот так вот ты, да, делаешь? Ну и в любом случае тебе кранты, парень. Зачем я это делаю? Ну, просто выпендри выпендриваюсь, ребят. Просто выпендриваюсь. Потому что в любом случае, ему крышка. Я думаю, ты понимаешь, почему ему крышка? Да, пять в лицо тут получим, но это ничего страшного. Главное, это вот здесь вот. На мороз, на воде-то у него все, ребят, заморозочки закончились. Не мог он ничего сделать против капитана Бесят. Ну вот, повысить силу трем зомби мы получили. А теперь вот нанести 300 единиц урона героям. Это прям, блин, проблема. Давай еще раз забесем, кстати. О, смотри, как моментально, просто Тих! Тоже высшая лига, и это у нас там Кто? А это у нас зеленая тень С ней не забалуешь С ней, ребятушки, не забалуешь Я пропущу, наверное, здесь ход Хочу посмотреть, что будет делать зеленая тень Будет она кого-то выставлять Или она будет Бить Ну что, я надеюсь На воду кто-нибудь из вас встанет Это называется не, повез... не повезло, ребят. И он сейчас начнет тут набирать, да? Нахапывать, так скажем. Давай сделаем так. Надгробие. Ну, вот. Угу. Слушай, у него уже сейчас защита еще сработает. М -м, не сработала. Защитушка у него не сработала. Что мы можем здесь сделать? Ну, например, сделать вот так. И вот так. Да и пока все. Hello. Hello. ореховые чумошники вылезли. Ну что, кого будем прятать в, в этот? Здесь, наверное? Так, давай защиту. Об, Фиг там они а защита нам. Фиг нам они а защита. Угу. это мы пока оставляем. У него же, блин, могилы еды могут быть. Сделаем так и вот так тогда. Так, что у него может быть? Он может их усилить? Пробивной, да? Пробивной получается. Что же ты будешь делать, а, Ченка? Может сюда поставить и сюда Но у него выбора особо немного Самое главное, кого он поставит Я, кажется, понял, что сейчас будет у Убери вот этого Так, ну замораживаем тогда этого, да, паренька? Замораживаем тогда этого паренька Ну я надеюсь, да? Правильно, надеемся. Сохраняем. Так, ну что, теперь у нас... Ну если, например, сделаю вот так вот. И вот так. Да, блин, ты! Ты смотри, что творит. Ну. И сейчас... Ну, все, ребят, хана мне. Видел? До последнего держал свою вшивую бусину. До последнего. Блин, и могила... И мог... Не могила эта, а которая откидывает могилу у него был. Кто бы мог подумать, а? Хлыч ты болотный. Усохшая гов... <социвание> Ладно, промолчу. Просто, ребят, промолчу. Но на самом деле очень бесявая фигня получилась. Очень бесявая. Да и с картами как-то не особо хорошо. Мне повезло здесь. Не было ни того, ни сего. Вспышка на солнце. Тоже... Бравая малютка появилась тут. Ну вот нафига мне вот это вот, а? Нафиг мне ландшафт вот этот нужен? Ну давай уже вспышка. На чем ты будешь играть? На ягодах. Все, я понял тебя. Поставим с тобой ландшафт. <смех> <смех> банан. Чертов банан, ребята. смотреть банана блин фруктовый микс у него сто процентов в руке там где то есть это я чувствую нет он делает немножко по-другому ну ладно пускай будет так но ну, естественно бананчиком сейчас все это дело да? шлифанет бананчик то шлифуй давай Что ты там Гриб Гриб ты поставил сюда Ну ладно Он поставил, друзья мои, гриб Так Вот что он творит Я сделаю вот так тогда Две единицы сейчас сюда и сюда, да? Понятно. Эта цветочка тебе не поможет. Вот жалко, что его сейчас нету. Ах, сейчас как бы он тут в ответочку бы раздавал-то, а? Как бы он сейчас в ответочку, ребята, раздавал бы. Давай, еще разочку ему. А, нет. Все, кончится с бананом у тебя, парень. А, вон ты как хочешь. На грибах. Тогда поехали. Эй! Эй! М -м -м, блин, я хотел разыграть растения, а видимо не получится, Да. Можно так вот так вот сделать, если Опа-на Кого я вижу Допустим Допустим, друзья мои Что, берем этого прошивца, да, наверное? Он еще сейчас в конце еще огрызаться будет, смотри. Видишь? Здесь пока ничего не будем делать. Поехали. А, чтоб тебя. Ну, набрал, короче, кучу энергии. Поставим сюда. И поставим... Сюда. М -м -м -м. Пока ничего не буду делать. Ни к чему, ребят, просто. Все. Поехали. Великолепно. Это тебе не поможет, парень. Ну и что дальше? До свидания, я тебе могу сказать. Я тебе скажу в следующем. У этого солнца какая-то колода была Солянка, грубо говоря, вообще не в тему Грибов нахапал Зачем-то подсолнуха взял Не знаю, зачем это все было взято Я думал, что он будет играть На ягодах На ягодах, да, проблематичная колода Я прекрасно знаю, я сам на ней играл А здесь же И грибы И то, и все, и нафига это? Спрашивается Зачем ты взял грибы? От этого я не понял Ну ладно Может быть, просто я не увидел здесь потенциал его колоды Это... Так, смотри, что происходит Грибник, по-моему, ребята, у нас тут обозначился У нас обозначился Грибник Я, кажется, понял, о чем идет речь. Так, ну что, он сюда, вот сюда, только сзади этого гриба, но вряд ли он поставит, поэтому будем действовать вот так. Допустим. Допустим. Давай так сделаем. Ну, на грибах, да? А, не, вот так. Ну да, он сейчас будет всякие эти брать. В надежде на лучшее. Ну давай попробуем так И вот так Ну что, защита срабатывает ведь? Должна, по идее По идее, да Посмотрим заодно, есть ли у него там могила еды, или нету. Да это как ты заколебала, а? Три три это шесть в лицо, конечно неприятно. Чего что-то говорить? Давай я так сделаю. Почерки у него, да? Ой, как хорошо-то, ребят, смотрите. А я только обрадовался. Только прям обрадовался, и на тебе. Но тут действительно было смачно. Прям Выпало так, альдента денте, по-другому не скажешь. Ну, давай еще одну партийку и будем, наверное, на сегодня закругляться. Потому что, наверное, поиграем еще немножко с Марвел. А завтра, друзья мои, начинаются рабочие дни. Выходные, как говорится, мои пролетели. Очень быстро. Особенно меня разбесило, когда я потратил 5 часов на Хогварт. А они не записались. Мне пришлось переигрывать заново. Вот это было жесть. Вот это было... Хуже не придумаешь, ребята. Кстати, у нас капитан Огонек. Это вам не шутки. Капитан Огонек знает в силе толк. Я бы так это назвал. У меня еще, к тому же, ничего нету из подходящего на ранней стадии. То есть... Двойку тратить нет смысла. До тройки нужно еще дожить. Поэтому я сейчас пропускаю ход... Смотрим, что он выставляет. А видишь, что он шпионуса поставил, гаденыш. Он поставил шпионуса. Ну, давай я вот сюда. Есть ли у него могилоед? Вот что меня интересует. М? Даже вот так вот? Даже вот так вот ты делаешь. Мой ну сил, вот так вот сделаем У него уже, по-моему, нет бонусной атаки, насколько я помню. Правильно сделал парень, правильно. Поехали. Всех в щепки. А двигаемся дальше. Ну где твой там шпион? <coughs> Наносит три единицы урона. Это не поможет тебе. Это тебе, парень, не поможет. Так, у меня, блин, два... Два пирата. Так, это перемещение, да, насколько я помню? Блин, перемещение, ну зачем? Ай! Двойной удар? И кого же ты там хочешь поставить -то На двойной удар-то. Кого ты хочешь гаденыш поставить на двойном ударе? Скажи-ка мне на милость. Беда, ребят. Так, нам надо будет срочно перемещать вот этого чудика сюда. По-любому просто. А -а -а -а. Да и убирать этот ландшафт к чертовой бабушке. <как> Понятно. Тоже отдуплился. Но заклинашка нам помогла. Если честно, ребят, заклинашка очень сильно помогла. Я имею в виду именно вот это вот перемещение. Оно как раз было вот в тему. Да, ребятушки, давайте на сегодня будем закругляться. Что у нас там? А, это задание, которое я выполняю. Будем закругляться, уже продолжим в следующей серии. Надеюсь, уже получим с вами эти 100 кристаллов. А, подожди-ка. Невероятное событие у нас тут еще. Колода Бабах, а называется Могучие Ягоды. Так что используйте электрочернику, чтобы сразить профессора мозговой атака с 30 единицами здоровья. То есть, мы будем играть за Бабаха. Ну, как варик вроде бы неплохо. Стоит ли мне чернику трогать? Наверное, пока не стоит, ребят. Я имею в виду в плане того, перемещать ее куда-нибудь вот так оставим, как есть. Ну, он, понятное дело, идет на доборы. Пять в лицо. Ну, не забывай, у него 30 хп, поэтому он сейчас, сейчас раскочегарится может. А он ничего не делал. Давай я так поставлю. Да ладно. Сюда ставишь? очень интересно но этого шварг, наверное хотя подожди блин шваркать придется ребят шваркну я его все-таки и вот сюда переместим Да, хоть ты тут заставляйся своими зомби это уже тебе не поможет парень все Так, шесть единиц хп у него Шесть единиц Начинается, да? Иди отсюда Ой, ой Давай в него, врежь в него, пожалуйста Не врезал Но зато у нас есть с тобой виноградинка, которая сейчас делает очень хорошие вещи. Ты спросишь, какие? Я тебе сейчас покажу. И увеличить здоровье кому? Клубники. Ой, черники. Наносит две единицы здоровья всем растениям. Ну что, ребятушки, прошли, как ты видишь, отлично прошли. И поэтому можно будет смело закругляться. А, это еще тоже нам идет в плюсик, к тому же. Так что, всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.